Добрый день, меня зовут Максим Пейк я живу в Нарве. И именно здесь, в Нарвском молодежном центре, будучи волонтером и телеведущим Нарвских молодежных новостей, я понял, что профессия телеведущего очень интересна и перспективна. В студии НорТВ молодежные новости. И я, их ведущий Максим, расскажу вам о главных событиях минувшей недели. В этом выпуске вы увидите. Международный турнир по хоккею в Нарве. В среду 5 февраля в Нарве состоялось торжественное открытие променада. День Его нравится, строительство. День кулича кролика. С целью саморазвития и получения дополнительных навыков я посещал курсы дикторства, где получил необходимую основу для работы на телевидении. Кроме того, занимался постановкой речи и улучшением произношения. Все это мне помогло быть увереннее и правильно держать себя перед камерой. Я считаю, что проект телеинтерны от плюс даст мне возможность проявить себя и стать частью команды эстонского телевидения.